Привет всем! Сегодня мы решили отправиться в небольшое путешествие. Так мы едем по магистрали Хемуса на Софи. Первая точка в нашем путешествии это поселок или деревня Арбанаси. У нас начался дождь. No one likes being like two You made this mess and left me with the pieces Now I wanna burn all the bridges between us шумина загрузку можете загрузить дорога почти пустая все мы приехали по второй дорогу магистраль закончилась мечта Скоро-скоро-скоро Построится Приехали в торговище И сейчас будем делать Небольшую остановочку Для отдыха Банницу? Да. Собаки, ну что ты хочешь? Интервью Интервью, давайте Голодающие собаки только не кусайте. Не добрые, как все в Болгарии. Мы на ОМВИ пытаемся. Выехали из торговища и теперь поедем в горы. Дорога будет все веселее и веселее. Едем на Уртанг. Это более новая заправка, культурная. Мы на Солнечном берегу, по-моему. название разбойна просто хорошее название для путешествий живут разбойники жители разбойны как называются разбойники? так конечно место очень живописно вообще мне очень нравится торговище окрестности вот такие и наградники где-то все тут ехали в можно снимать прямо всю дорогу. Но, конечно, мы этого делать, наверное, не будем. Потому что передать да, все это великолепие очень сложно на камеру. Но дорога просто супер. Со всех сторон горы. Вообще, горные дороги, это очень красиво. Тут еще сейчас должна быть речка. Просто каждый раз едешь и не можешь не снимать. Хотя прекрасно понимаешь, что другим это может быть как бы непонятно все твои ахеохи. Для этого надо быть здесь. Так, вот там уже пасутся коровки. Начались луга. Ну, это просто сказка. Это красивое такое небо сегодня. И особенно, когда эта камера так смотрит. Красивое небо. Просто не хочется выключать. Ну, прекрасно понимаю, что никто это смотреть не будет столько времени сколько мы все хорошо когда это натурально когда не через камеру не через что-то это должно быть в глазах самолеты какой-то странный памятник самолета город Амуртак. так залезло не стало довольно большой город у нас лента дороги в горах. Дело в том, что Болгария, северная и южная, разделена горами. И в горах сделаны такие проходы. Но в эту поездку мы хотим съездить на Троянский проход. То есть там очень высокое, высокие горы и должны быть очень красивые пирамидальные тополя. Красиво вот вообще здесь такая, такой участок красивой дороги. Очень такой живописный. Мы подъезжаем к пункту нашего назначения. И вот какая туча нас ждет. Грозовая. Да, едем прямо в ту. На железной дороге но поездочков пока не видно не есть такое открытое место красиво небо видно не мы повернули направо и теперь едем уже на населенный пункт арбанас Теперь поверните налево. Все. Вот мы приехали в Арбанасе. Это село с богатой историей. Оно основано в 15 веке и заселено албанцами. Здесь жили богатые ремесленники, купцы и мастера, которые торговали во всей Османской империи и за ее пределами. Они обладали правом беспошлиной торговли. Мастера украшали дома, мастили улицы, и все это прекрасно сохранилось до наших дней. Вот такие сосенки красивые на Очень красивые. То есть мы сейчас в самый центр приедем, а цель будет внизу. Так, вот это и есть полный центр, нет? Да, но это центр. Городина. Красиво едем. Если снимается. Теперь слегка поверните направо. Слегка. Вот и мы повернули направо. На Через 200 метров слегка поверните направо. Еще раз направо. Через 200 метров. Температура 19 градусов. Арбанашкин Где? Вот он и есть. Не нет, там вывеска. Да. А Теперь а слегка отель. поверните Нет, направо. Да, сейчас еще повернем направо. Угу. А отель сам где? А вот он. Комплекс Арбанашский хам. Вы прибыли к вашей цели. Цель находится слева. Спасибо, дорогие. А паркинг здесь? А, да. По-моему, да. Все будет хорошо. Да. Тишина. Красота, тишина. Открываем эту тяжелую дубовую дверь и входим у нас сразу шкафчик начнем. начнем сразу с ванной комнаты вот такая у нас красотень это кусочек камня это раконка стилизована под кусочек камня и вот здесь просто чудесно все отсолировано ну как же и вот пожалуйста эти мыло туалетик душ вообще очень все стильно и довольно прилично сделано при входе у нас сразу зеркало. Тут у нас собственно кроватка, диванчик, столик. Мы уже открыли окна. Поскольку в Болгарии все очень любят курить, несмотря на то, что номера все для некурящих, все равно хочется сразу проветрить. Вот телевизор. Да, вот такой стол. Интересный. Интернет нам сказали, что здесь беспорольный. Сейчас будем пробовать. Ну а это вид. Из окна выглядит наш номерок. Очень большой, очень красивый. Арбанашки, хам, комплекс. Тут есть рестораны, много отдельных корпусов. Итак, мы в Арбанасе. Вот на этой улочке мы живем. Улочки такие, все стилизованные. Все в болгарском стиле. Из камушков. Вот крыша нашего отеля. Он оказался в низине, что совершенно мной было не предусмотрено. Но зато в центре. Вот такие здесь дома. Мы как будто опустились во времена Турецкого Ида. Попали, так скажем, во времена Турецкого Ида. Полное Средневековье. Здесь полное Средневековье. Действительно. Там только люди ходят иногда. Здесь не бывает безлюдно. Здесь всегда есть люди. Да, вот этот отель из вора я тоже могла бы забронировать. Он тоже такой стилизованный. Но чем меня этот привлек, я сама не знаю. Нет, это дешевле. Живем здесь. 30 метров с сувенирами. Ну, похоже, он что-то... закрылся? Да, видимо, сезон закончился. 18. А, ну да. Ура. Тоже такое место. А, точно. Мы тут обедали. Обедали с Егором точно. А он работает? О, работает. По-моему, работает. Здесь есть такой маленький О, зоопарк. Какие Это тут курочки? Цыпочки. Вот эти павлины с хвостом. А, -а, -а. привет. А На ну, что-то ваши павлини хвосты, наверное, что-то. Времена обрублены. Вот у этой точно. Mm -hmm. Вот у этого три пера есть. А, на улице все закрыто. Понятно. Пошли еще погуляем, а сюда... Да, пойдем. Пойдем, зайдем в магазин, пока он не закрыт. Спасибо, да. И он прямо к изворе примыкает. Ну, надо было отель звора снимать, и тогда здесь Был можно... Бы бассейн у тебя. Да. Нет, бассейна бы не было, но просто это... Лодка, бассейн. Да, это ресторан при этом комплексе. Вот он, красавчик. Посмотри, какие у него короны на голове. Сейчас мы увидим другое место. Такой идет тут сквер. И тут мы вдоль забора шли и фотографировались с Егором, я помню. Мы уже были здесь. Вот около этой дубовой двери, какой-то совершенно неимоверный. Замочек какой? Да. А это вот? А это стучать. Это все такое старинное. По-моему, это точно со времен турецкого Игоря. Ларион Драгостина. Обязательное место к посещению. Чудесно. Стилезолочек. Магазин закроется, но мы не погибнем, потому что механа работает. Фазируй. Кот или кошка? Признавайся. Здесь можете завтракать. Мы тут завтракали. Это лестница, там еще есть лиляка на улице. Еще одна механа. Видимо не выйдет. У меня руки стоят по-другому. Вот все, мы опять пришли в это место, откуда в общем-то приехали. Сейчас мы вон там зайдем в магазин, потом снимем схему поселка Рабонаси, потом сходим в парк-отель. Запустим там дрончика. из за Магазин сувениров, по которому мы очень скучали. Такая механа. Мельничка. Механа. Чешмак. А ну, пошли искать место. Филаренера Все груши прямо над мусорными баками. Удобно. Прямо все груши на бочке. Будем снимать. Да, вот так облачно, что мы его не увидим. Да, вон там видно. Желтая, видишь, сквозь кусты. Вела. Данини. Вот такая вилла Данини, но все закрыто. Воротики. И здесь Арбанаси Палас. Вот отсюда очень красивый вид. Частная собственность и вылезание за броню. Идет гроза. О, ужас. На нас идет гроза. Мы тоже тут жили. В этом парк-отеле внизу. Много машин на парковке. Да. Там довольно много машин на парковке. Вот это Болярское село. Это, наверное, отель. По крайней мере, тут стоят машины. Посмотри. Ужас, что выйдет гроза. О, черная, черная гроза. Ой, как красиво. И она идет прямо сюда. Мы идем по парку. Собирается гроза. Причем она идет довольно быстро. И мы решили вернуться в отель. Здравия. Да, мы такие... Тросливые. И мы все-таки решили все основные съемки отложить на завтра. Вот детская площадочка какая чудная. И такая мягкая-мягкая подстилочка. Вот деткам тут классно. Съемка пошла. Блогер позирует Блогер просто как, позирует. как модель. Модель-инстаграмщица. Мы в Арбанасе. Наконец-то приехали. У нас прекрасный чудный отель. Отличная погода. Несмотря на то, что к нам приближается страшная гроза со стороны Великатырного. Там огромная черная туча. И нам пришлось даже отложить запуск дрона, а побежать скорее в отель. Потому что поднялся порывистый ветер. И вот-вот начнется гроза. Но не исключено, что она нас может обойти стороной. Поэтому все, как говорится, в руках Божьих. А сегодня мы не попали ни в один храм. Поэтому все останется на завтра. Памятник на Радниките, свободно на Болгарии. По А тут имена. Павел Градов, Грамадов, Константин Чокан гуляем на закате. Гостей, конечно, мало. Она занимает очень много места. И мы заходили, по-моему, в прошлый раз отсюда и снимали эту механу. тут есть даже стая за гости. Она болгарка закрыта. Здесь очень темно. Мы должны идти обратно. Да, можно дрониться к тебе. Да. И закрыт пока. Все. И в А Они хочу, чтобы они были какие синие. синие деревья. Mess and left me with the pieces Now I wanna burn all the bridges between us Луна, Слушай, луна. Почти луна луна луна Наверное, будет. цветы цветы а здесь у нас вот видите в ресторанчике вот это вещи для украшения ресторана уже подготовили какие фонарики внутри огонь смысл у тебя как это или это такое обман зрить да, вот. кому нужно Кому нужно, можно войти в нужды. Вот мы идем из ресторанчика. Уже поздно-поздно. Поздно-поздно. Поздно. Часов 8. -0. Не так поздно, как темно. Идем к нашему отелю. Это совсем близко. Так Красивенько. Вечерние съемки в нашем отеле. Супер. А там еще, вон, смотри, какой-то бар, не бар. Вон, там много чего интересного, если пройтись туда по дорожке. Но мы уже пойдем отдыхать. А ресторан видишь, что написано? Где? А, перед тобой. А, действительно. Ну, по-моему, он не работает. По-моему, тоже. Вот наш отель. Это какой-то ресторан. А здесь мы сидим. Я попросила номер повыше, думала, что я буду снимать закаты, но все как-то не сложилось с закатами. Отель очень атмосферный, очень новый, чистый. Я попросила тихий номер и он у нас самый последний. К нам уже никто не придет, никто нас не побеспокоит. Sup. <laughs>